Экстрасенсорное видение – это навык нового времени. Экстрасенсорные способности дают немыслимую силу. Мир и человеческое восприятие в ближайшие пять лет изменится. В будущем мы понимаем то и друг друга, не говоря ни слова. Меня зовут Анастасия Петрова. Обо всем этом более подробно, более детально мы поговорим на бесплатном мастер-классе «Экстрасенсорное видение – навык будущего». 1 марта в 19:00 в Москве. Экстрасенсорные способности, а именно знать, видеть, чувствовать и понимать гораздо больше, чем видят ваши глаза, скоро вам пригодятся. Почему? Регистрируйтесь на мастер-класс 1 марта в 19.00. Приходите. Очень жду.